И, и, и, и стартует третья карта, дорогие друзья. 2-0 счет пока что команда White Flames выигрывают э, карту Нюк. Выигрывают карту Enchant. И на пистолетном раунде делают первый минус. Однако Шон тут же дает размен. Но атака, я хочу сказать, действительно, атака у команды Вьюнет на карте Вертига улетная. Но. У команды White Flames может быть не менее улетная атака, ведь в пистолетном, как вы видите, в юнет не удается ничего противопоставить своим оппонентам. Счет на табло 1-0. Составы не меняются, поэтому я не вижу смысла еще раз вам перепредставлять игроков. Все как было, так и есть. Ну, единственное, опять-таки, напомню, что победитель заберет 2000 рублей, проигравшая команда заберет 500 рублей. И... ну, прикольно, да, прикольно. Прикольно то, что 2-0, ёлки-палки. Ну, две сильнейшие команды. Но пока что White Flames выглядят чуть более сильной. Команды для них... Э, Счета-то относительно простые. Ух ты, какой врыв сейчас от Лернекса вместе с Битеки, а? Ну, на парочку, на парочку выиграли раунд для команды. Здорово, 2-0. <coughs> ну и на всякий случай, наверное, тоже, конечно, нужно напоминать, да, этот момент, то, что э, выбор... Команды White Flames, карта Нюк, осталась за авторами выбора В Юнет свой выбор проиграли Карта Enchant осталась также за командой White Flames Сейчас мы смотрим с вами очередной пик White Flames Впереди, может быть, будет сыгран Мираж Может быть, ключевой момент Может быть и не будет сыгран, если White Flames сейчас выиграют Uh, ну и Десайдер, последняя карта, это карта Дедас 2, которую не выбирал никто, <laughs> но никто от нее, что самое главное, не отказался. То есть ее тоже готовы сыграть, в общем-то, все команды. Не готовы команды были играть только лишь карту Overpass и Инферно, потому что по одному бану было у каждой команды, и они забанили именно эти карты. Эрвин. Oh, uh, вот это Лернекс. Uh, вот это Эрвин, а вот это Лернекс. Ну, опять же... Тут задумки. Задумки, блин, Вертига настолько в этом плане прикольная и вариативная карта. Ее действительно нужно очень хорошо чувствовать, очень хорошо знать. И глядя на то, как проходил турнир... А у всех есть возможность посмотреть на то, как проходил турнир. Все матчи остались в записи на моем канале в Ютьюбе. В группе ВКонтакте есть записи. То есть все можно было пересмотреть. Нужно было смотреть четвертьфинал, где команда в Юнет давала камбэк на карте Вертига. И просто не, вы, не выбирать Вертига, во всяком случае, команде White Flames. Ее надо было, наоборот, банить. Но это мое мнение, я не навязываю его и не говорю, что оно единственное верное. Но мне так кажется. Я бы забанил. Лернекс разменивает погибшего Синона, Шон в поисках минуса, и это очередная попытка розыгрыша точки А. Но важно помнить, что... Это не команда GG покерок, против которой в Юнет постоянно ходили на точку А и постоянно выигрывали на ней раунды. Здесь все может быть немножечко иначе. Ну, непонятная и не совсем своевременная аркада от Вони привозит к тому, что Вони погибает. Ну, а Лернокс делает уже второй минус. Ой, какая тиммейтская флешка-то прилетает от Майти! Бесподобнейшая флешка спасается. Лернокс... И еще и третий минус. Четвертый минус делает уже четвер... О. Ну, Юпи последний. Юпи, ну, может, хотя бы сейчас клатч наконец-то будет реализован. Хотя бы сейчас. Минус лернекс. Эйс, во всяком случае, человеку обломал. Но тут прилетела хаешка от битеки. И снова не клатч. 3-1. В общем, у команды в Юнет... Комбо-состав такой, если так вдуматься Ну, такой легкий троллинг Но, само собой, ребят, не обижайтесь, вы крутые Вы реально крутые, вы круто играете Но все-таки тральну немножко Лучшего продавца года а Алекса Рэя и, и лучшего Клатчера года э Юпи. Ну, на самом деле, опять же Действительно, респект ребятам То, что у них что-то где-то иногда Не получается, это вообще ничего Не значит у всех все иногда не получается, это нормально. Ну, буст готовится у нас сейчас под точкой Б. Здесь, кстати, этот буст не, не увидел битеки. Не увидел, но справился все-таки с тем, чтобы забрать смока. Удивительно, как смог не ваншотнул соперника. Блин, это ж смог. Он постоянно кого-нибудь где-нибудь деваншотает. Синон. И Вонимо. По минусу. 4 в 2 ситуация. Эрвин вместе с Алексом остается вдвоем. Не завидую Эрвину, потому что Алекс наверняка его уже продал <зараз> заранее. Уже подписал договор, так сказать, о поставках тиммейтов. И оба погибают а, в разных позициях, не помогая друг другу, так сказать. Ну, 4-1. Добавить пока что в эту картину происходящего мне, в общем-то, нечего. Но история помнит, что команда в Юнет давала камбэк именно в атаке. Если сейчас они проиграют атакующую сторону, я сильно сомневаюсь, что они сумеют вывести, находясь в обороне, потому что оборона была, честно сказать, достаточно посредственная. Ну там сколько они, 10-5 или 11-4 в обороне тогда проиграли? То есть там было что-то очень такое. Наматывались они на сопернические девайсы, во всяком случае, постоянно. Без аркадных каких-то действий Без сбора информации Даже вроде бы не было никаких ошибок Но все равно проигрывали Битеки, трипл килл Вот эта остановочка называется Ваша остановка, господа, выходим Дабл от Вони Моджеса Тот самый, да, Вони Моджес Которого я называл Вони Моджес До того момента, как мне сказали, что он Вони И 5-1 с паузой от Неважно от кого Какая разница, какая пауза Какая разница, черт возьми Ну, у нас здесь Майти, собственно, да, влетал в, в чатик И писал, что надеется, что это будет последняя карта Такое возможно Такое возможно Но вы представьте просто вот накал страстей Когда в Best of 5 разыгрывается Все 5 карт Представьте Насколько это тяжело Морально, да и не очень легко физически Для игроков Которые играют в этом самом матче Потому что, ну вот, пятая карта Шоу называется, блин, уже третий час того, как ребята безвылазно играют Периодически берут паузу Но вот сейчас на данный момент игроки отыграли час 49 Ну реального времени там, конечно же, не столько Реального времени где-то порядка, наверное, часа 20 И вот, допустим, сейчас был бы счет по картам, например, 1-1 То есть потом был бы счет по картам 2-2 Это еще полтора часа, да, уже три и последняя карта была бы еще какая-нибудь с овертаймами Вот прикиньте Как круто люди сидят безвылазно за компьютером э, Играют в кс на протяжении там, 4 четырех часов Это жесть Это жесть Поэтому да, я понимаю, почему Майти хочет, чтобы это была последняя карта Никто никогда не хочет затяжных вот таких баталий Потому что потом люди начинают уставать Играть уже не на пике своих возможностей И чем дольше будет идти финал, тем... Хуже будут играть игроки команды White Flames, тем хуже будут играть игроки в По результату исход матча не изменится, выиграет тот, кто должен был бы выиграть, даже если бы это был Best of 3. Но все-таки в... Best of 5 он просто сам по себе изнурителен для команд. Ну, уж про комментатора вообще молчу. Если бы это было бы по часу на каждую игру, то и все 5 карт было бы сыграно, то это комментирование... Безостановочная практически на 5, 5... 5 с лишним часов. И это тоже даже для комментатора для меня было бы тяжеловато. Но! Пока что совсем не так. Вообще, в общем, короче, смотрим. Не будем делать какие-то поспешные выводы. Команда VueNet вновь отправляются на точку А. Давайте я буду говорить каждое слово после того, как майти делает минус с АВП. Три минуса, кстати, от игроков обороны. Юпи дает разменный минус по Синону. Снова Майти. <пух> Снова Майти. Минус от него же. И Юпи последний. И Юпи последний. Я, я жду. Я жду, когда Юпи сделает клач. И, видимо, не дождусь. Ну ладно. Тут что? Если я когда-то там надеялся, что он сделает клач один в два, один в 3, а тут куда один в 4-то вообще? Один в четыре вообще хрен клатч сделаешь, даже если ты очень хороший прям игрок. Ну и если ты не против э, ботов, так сказать, играешь, да, то клатч 1 в 4 вообще почти невозможно сделать. Почти ключевой момент. Все равно есть человеческий фактор, люди имеют свойство ошибаться. Ну, антиаркадный молик нормальный прилетел. Эрвину из-за этого придется немножко повременить с выходом. Ненадолго, но... Тем не менее, выход этот будет. Еще один молик прилетает... Но здесь Лёрнкс уже занимает позицию. Вместе с ним находится Битеки. вдвоем они будут пытаться принять выход на мидл. И минус от Лёрнкса, дорогие друзья, уже пролетает. Под шумок Синон забирает Шона, который вообще зачем-то где-то потерялся под точкой А, что он там хотел найти для меня это тоже является загадкой. Битеки, отличный хэдшот по смоку. Правда, не такой уверенный, как хотелось бы видеть. И последним остается Юпи. Теперь мне кажется, что Юпи пытается побороться со своим... Ха! Пытается побороться со своим тиммейтом Алексом за то, кто из них будет продавцом года, потому что теперь он что-то постоянно остается живым, последним живым. И это по умолчанию означает то, что он не участвует в перестрелках вместе со своими тиммейтами. Но пока что 7-1. Пока что не, не видно просвета в атакующей э, команде в Юнет. Может в обороне будут Буду, Будут какие-то просветы Уж даже и не знаю Ну битеки по классике находятся Естественно и контролируют мидл В общем-то любые поползновения Игроков команды в юнет будут сопровождаться Перестрелками с ним Навряд ли он будет играть в отдачу позиции И вот эта перестрелка битеки героически Свою позицию действительно не отдал А перестрелку все же таки проиграл Смог Свапнул девайс, и на этом свопе, собственно говоря, и прогорел. 5 в 3. 5 в 2, дорогие друзья. Атака зачистила точку Б и все. А теперь уже нет смысла идти что-то выбивать. Хотя Майти, наверное, может быть, и попытался бы вместе с Синоном. Но тут все-таки это лишено смысла по большей степени. Счет команде White Flames позволяет играть и отдавать девятый раунд этой встречи ну достаточно спокойно. Так сказать, легко и непринужденно. Это небольшая потеря, но было 7-1, будет 7-2. Экономики, денег у команды White Flames вообще просто завались. Эрвин ищет. Ищет Эрвин. Ну, здесь действительно есть и Синон, и Майти. И оба они готовы ко встрече, но вот Синон свою встречу-то проигрывает. А Майти вопрос, а как Майти, выживет ли? Но выживает. Выживает Майти без минуса, но самое главное, что снайперскую винтовку он сохранил. А, в общем-то, именно в этом и а, была цель. Да, вот теперь покупается м естественно, она дропается там, у кого с деньгами не очень. Ну а Майти возвращают авик. Все, в принципе, читаемо, и все достаточно понятно в действиях команды White Flame Flames. Ну и в Юнет в очередной раз достигли все-таки профита, но они заметили, что точка Б послабее, да, видимо. Именно поэтому они решили ударить э, конкретно прям вот в эту точку. Ну, Майти рискует на самом деле, конечно, такие прыжки это все понятно и хорошо, они должны быть, но, но давайте будем э, логичны. И поймем, что вот опять же человеческий фактор Промахнулся мимо кнопки и полетел за карту куда подальше Майти, минус со снайперской винтовки Н на на на на на на на на на Второй минус от, со с его снайперской винтовки и Эрвин тем временем делает тоже, кстати говоря Два минуса Бони забирает Эрвина, минус от смака И точка Б падает Но ретейк-то тут уже точно будет И будет он, кстати говоря, со стороны КТ-респауна Синон, первый, в первых рядах, вернее, идет выбивать И минус оформляет по Теперь у нас Алекс остается в соло. Алекс обязан такое вытаскивать, но нельзя не вытащить. Есть флешка, есть дым. Под все эти дела, по идее, действовать можно достаточно э, свободно. Алекс на контроле бомбы и с авиком. Оп, выстрел промах. Ну и Майти, это тот игрок, который, как я уже много раз говорил, Uh, ну, очень качественная АВП Очень редко промахивается А качество снайперской винтовки Все-таки заключается в том Насколько человек продуктивно и мобильно Может разыгрывать этот девайс По сути, сам по себе девайс лишен мобильности Ты всегда привязан к какому-то месту Не можешь играть агрессивно Потому что ты с АВП uh, Но Майти порой даже умудряется Еще и агрессивно играть uh, Имея снайперскую винтовку За что ему, опять же, только-только Можно респектовать Хороший спрейдаун от Синона, ну ладно, на самом деле не очень хороший, не очень внятный, очень долго убивал он Юпи, из-за этого Шон успел забрать Синона, но это скорее такие технические нюансы, без которых, к сожалению, тоже нельзя, нужно это понимать и отдавать этому отчет. Счет на табло 8-2, между прочим, первая половина уже осталась за командой White Flames Смог! Хороший выстрел со снайперской винтовки Ну, не знаю, надо ретейкать Мне кажется, тут уже нет смысла сейвить Это все-таки 3 а, в 2 Да и позиция... Но нет, теперь надо сейвить Майти погибает И Лернекс с разменом погибает вот Теперь надо было сейвить, ну ладно Ну, как бы, блин, а что? Что здесь и не попытаться-то засейвить? Опять же, ну отдали бы третий и имели бы девайсы Теперь же непонятно, что там с экономикой У Майти АВП а, Ну, форс, очевидно, ну не форс Хотя, можно сказать, форс. внутри девайса на команду. Но, как я и говорил, дамы и господа, первая половина осталась The White Flames. И я уже говорил, что у Вьюнета оборона не настолько высокоуровневая, как хотелось бы. Битеки, а, невзирая на отсутствие девайса, умудрился сделать минус... Ой, Сино нище. Отличная ХАЕшка прилетела. Минус Шон. 4 в 3. Даже невзирая на то, что с экономикой не увязочка, пока что White Flames, наверное, эту ситуацию идут и разыгрывают все-таки сверх своих соперников. Ирвин получил по голове, и вот здесь ошибка. Ну, получил он по голове, зачем пытаться и бежать-то за ним. За эту ошибку дорого заплатил сейчас Лернекс, потому что численного перевеса теперь, в общем-то, как и не было. Но Эрвин никуда, естественно, уходить не стал. И понятное дело, что сейчас будет розыгрыш точки Б. А вот Битеки, кстати, понимал, по всей видимости, да, <laughs> что соперник... Вау! Блин, если бы сейчас еще и смог получил ваншот, вот это вообще было бы слишком жестко. Тогда тут точно можно было бы не, не надеяться. Блин, смок, кстати, тоже хорошая снайперская винтовка. Битеки погиб. Но один на один с Синоном. Я думаю, здесь. Давайте я сделаю ставку на смока. Ну, я же сказал, дорогие друзья Триплкил от смока это тоже, между прочим Очень хорошая снайперская винтовка Которую я тоже очень много хвалил э -э И квадрокиллы э Смок оформлял Даже оставаясь один там против толпы соперников Он умудрялся выигрывать Поэтому я говорю, это АВП, которую Тоже не нужно позволять Сохранять, в любом случае Нужно прям вот А Пол башкой разбиваться Но пытаться выбить снайперскую винтовку Со смока и с -gos. Это две... Два авика, которые нельзя позволять. Ну и эйс. Эйс, дамы и господа. Первый, по-моему, или второй эйс э, в этом турнире. Но оформляет этот эйс сейчас Эрвин. Респектулечка и поздравляшечка для Эрвина. Но, правда... Ситуация, в которой был сделан этот эйс, не сильно радует команду в Юнет. Вроде да, победа в раунде. ну вроде бы да. Типа минус 5 сделал Эрвин. Эрвин наверняка сейчас этому рад. Но будем... Опять же, подходить к вопросу э, с точки зрения обдумывания ситуации. И пока что команда проигрывает смог со снайперской винтовкой. Отстреливается, но до сих пор еще не делает никакие минусы, дорогие друзья. Ситуация тем временем 5 в 2, э, где 2 это игроки команды в Юнет. Майте, ну, это должна была быть когда-нибудь перестрелка. Согласитесь Но только эту перестрелку выигрывает Майти Не имея снайперскую винтовку в руках А с АВИКом было бы интереснее Кто кого перестрелял бы на самом деле Так, ну АВИК засейвлен В следующем раунде уже теперь Майти будет играть на АВП а вот э, Смаку не хватает на АВП и вообще в целом у игроков атаки не будет ни у кого возможности купить снайперскую винтовку, поэтому только если ее удастся забрать у Майти. Но я считаю, когда есть АВП у Смака, на самом деле перспективы у команды в Юнет открываются более широкие, так сказать. Ну, прокидывается возможный выход на точку А, но это только возможный выход на точку А, который, кстати говоря, иметь место не будет. Воним, забирает смока, Майти со снайперской винтовки забирает своего соперника с никнеймом Алекс. Алекс, кстати, заметьте, перестал продавать тиммейтов и стал чаще двигаться вместе с ними. Респект ему огромный за это. Ну и мне создается впечатление, что потеет в команде в Юнет только один Эрвин Потому что что-то я только его минусы вижу постоянно Юпи! Был убит 15 хп у Эрвина Давайте смотреть глазами атакующего игрока на всю эту ситуацию Страшно, конечно, его глазами на это смотреть Но мы должны Мы должны, потому что бомба потеряна Сейчас вот просто даже дойти до лестницы Это уже означает, по сути, почти погибнуть Хаешка прилетела, ну, чудом, чудом она не убила Эрвина. Ну, 10-5 итоговый счет первой половины. По всем фронтам команда White Flames все-таки оказалась в чуть большем профите. Ну, и Эрвин действительно 17 на 12. Второе место в команде э, в Юнет. Это смог. со статистикой э, 7 к 10. То есть, по сути, единственным игроком, который сейчас настреливает в плюс, является Эрвин. Надежда вся на Эрвина а В плюс у игроков команды White Flames настреливает все, кроме Синона. Синон идет 9 на 9, поэтому там просто он настреливает в ноль. Что тоже, в общем-то, является плюсом. Ну что, выход на А. Я бы на месте команды White Flames на точку А не ходил бы практически никогда. Объясню почему. А, потому что... Сами в Юнет любили ходить на точку А, и, учитывая это, они знают, как атаковать точку А, значит, они и знают, как ее хорошо оборонять и укреплять. Ну, сделали энтрифраг по смаку, и, смотри, делают вид ребята из команды White Flames, что они ушли с точки А, и бомба, по сути, пока непонятно где находится. То есть она может как на А выйти, так и на Б, то есть она, так скажем... В творческой неопределенности Находится, если так хотите Ну, вот он начинается Выход И первые флешки под эти флешки Сразу выход И гибель Алекса Ой, а следом еще и Эрвин отваливается Ну, оборонительные редуты на точке А Все-таки поломаны При этом, кстати, с минимальными потерями Настолько минимальными потерями Что все потери Команды White Flames Это только лишь потери лайфбара Ни одного фрага Латвийская команда сделать не сумела. Это 11-5. Это то, о чем я и говорил, дорогие друзья. Минус экономика с обороны. Отдача возможная, отдача 12-го раунда. Как следствие проблемы морального характера. Потому что сейчас, опять же, у команды в Юнет, как они демонстрировали в четвертьфинале, не такая уж и сверх и крутая оборона, как хотелось бы. Че делает Юпи? Это что, сдача посуды уже все? То есть мы, мы типа су или как? Потому что, ну, почему он с ножом прибежал практически во вражеский спаун? Что же это было-то такое битеки! Я не знаю, как он сейчас выжил. Как так получилось? Почему его вдвоем не забрали? Ну, ладно, смог дает какие-то размены. Смоку респект. Смог потеет, повторюсь, вместе с Сервином вдвоем, по сути. Ну, просто смоку. Ой, третий минус от смока, кстати. Ну, будет ретейк. Очевидно, что будет ретейк. Ну, глупо сейчас уходить, сейвить Галил и МАК-10. Когда есть реальная возможность побороться за раунд. Ну, неудачно. Слишком быстро пытался действовать смог, мне кажется. Можно было делать это немножко осторожнее. Какой-то прям слишком широкий прыжок из-за этого очень далеко выскочил. 12-5. Разница в 7 матчпоинтов Колоссальная и ужасная разница для коллектива в Но ну, а White Flames опять уже не знают, куда тратить деньги. Там уже и АВП даже имеется. АВП, Галилы, 3 калаша. Против, ну, естественно, полного бая от команды в Юнет. Ребята будут до последнего пытаться воевать, но entry фраг сделан именно на Алексе. Не сумел он задержать своих соперников... Под выход на Б снова смог. Аркада на мидл, кстати, нечитаемая и неожидаемая. Прям реально стопроцентно неожидаемая и нечитаемая. Потому что до этого в Юнет в такие аркадные действия ни разу не пытались играть. На споте Б у нас находится Юпи. Юпи уже, как вы помните, сдал посуду. Юпи уже готов э, отдавать. Отдавать точку. Теперь, я говорю, теперь Юпи, короче, занимается продажей. Раундов для соперников Минус от Эрвина Лернекс Потерялся где-то в дымах Но нашелся Нашелся Лернекс, а вместе с Лернексом Нашлась победа в раунде 13-5 и честно сказать Мне кажется, что команда Вьюнет уже лишена Морали Я думаю, там действительно сейчас уже Какой-то тильт может начаться ну, потому что все возможности, которые сейчас они пытались предпринять, разбились, как стекляшечки. Ну, типа, просто вы сами все видели, мне и добавлять-то даже нечего. Был девайсный, ранний девайсный, который не сработал. Кстати, упор. Упор сейчас пытаются сделать на меду игроки обороны. И такой, надо признать, достаточно уверенный упорчик-то, да. А у битеки прям вот в упоре находится оппонент. Вот тот самый. Тот самый неожиданный, возможно, нечитаемый игрок обороны. И это Ирвин. Энтрифраг фраг от него. Далее разменные какие-то, опять же, непонятные, невнятные... Я имею в виду невнятно, кому они дают преимущество. Но все-таки эти размены были. В Юнет, во всяком случае, в численном перевесе. Вопрос с преимущества здесь по-прежнему стоит остро. Но э, есть... Есть числа. Есть голая статистика, против которой, что называется, не попрешь. Оборона пока что контролирует большую часть карты. Все, может, конечно, помениться Помениться, простите, поменяться. И Юпи отдает точку вместе со своим товарищем Алексом. Совпадение, не думаю. Продавцы года. Продавцы года продали только что очень выгодно точку Б своим оппонентам. Ну и ретейк в исполнении Шона и Смака. Определенно, конечно, он тоже будет. Смог с прострела минус Вони, 2 в 2. Очень жесткий и хороший спрей от Синона. Без шансов, мне кажется, без шансов. Учитывая, что Шон промахнулся без шансов, если бы пуля от Шона попала бы в Синона, то это стопроцентно естественно, была бы победа. Но он промахнулся, и поэтому ему пришлось уворачиваться от стрельбы, а увернуться от стрельбы, в общем-то, не так уж и просто. Что ж, это 14-5. И, естественно, бай каждый раунд от команды ViewNet, потому что терять уже попросту даже нечего. Ну а команде White Flames по барабану, наверное, по большей степени на то. Ну, смог теперь уже читаемо поджимает. И почему Битеки в этот раз решил поддаться на эту самую читаемую аркаду? Я задаюсь вопросом: смог каждый раунд делает одно и то же. Но команда White Flames каждый раунд хавают его аркаду, кстати. Но сейчас э, Воми... Оми, господи, Вони, простите, остался один против э, двоих. Против Юпи и Шона. Ну, Шон лишён мобильности, имеет снайперскую винтовку. И Юпи лишён девайса. Не имеет вообще ничего. Ну, может где-то, конечно, найти, потому что перестрелки длились... Дли... Дли... Дли... Длительный промежуток времени и практически по всей карте шли. Ой. А вот и Шон. Неожиданно вот и Шон. А Юпита, ты смотри, он... А почему он не стоял рядом с тиммейтом, если была выбита бомба? По-моему, точно здесь есть засланный казачок, дорогие друзья. Вот, мне кажется, это вж, как говорил один классик, неспроста. Да смотри, он еще и Зевсом стоит. Он еще и Зевсом стоит. Потенциально к нему сейчас, кстати, будет выход в спину. Я думаю, Вони разыграет точку Б. Хотя, не знаю, тут вообще сподручно разыграть и ту, и ту точку. Но Вони решает все-таки разыграть спот. А. И я единственное, что вам скажу, как сейчас руководствуюсь смачком, так сказать. Ой, смачком, простите. Да, господи, поставишь же ты бомбу, Вони. Твой оппонент уже сдался, если можно так выразиться. Но имеет юсп. Короче, не такой уж прям девайс для того, чтобы выиграть. Ну, ну, давайте посмотрим. Это, возможно, первый клатч от Юпи, который он выиграет за свою карьеру в рамках этого турнира. Ой, Зевсом идет, смотри. Нет, блин, близко было. Кстати, 49 хп у Вони мог. Реально мог. Был бы вот Дигл, например, хотя бы. Я думаю, Вони погиб бы. Но нет, первого клатча не случилось. 15-5. Матчпоинт, дорогие друзья. Один раунд и команда White Flames станут победителями в этом турнире. Команде в Юнедже необходимо взять 10 раундов только для того, чтобы поиграть овертаймы. А, раскидка точки А в исполнении команды White Flames. Быстрый выход. Первый минус от Синона. Второй минус за авторством... За авторством, прошу прощения, Вони. Ну, тут как-то есть вообще хоть кому-то еще сопротивляться-то. Вони делает еще один минус, Шона на лопатках Алекс и Юпи последний. и Юпи сразу опять же сдается. Алекс тоже сдается. Прыжок из окна, дорогие друзья. И команда в Юнет... Проигрывает третью карту, а это означает, что команда White Flames становится победителями данного турнира и получают 2000 рублей за свои труды и старания, дамы и господа.